Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас в гостях мой подписчик Риско ОФУ12. Он вместе со своим другом изобрел стабильный магнитный двигатель, который мы сегодня посмотрим и сделаем туториал. Но сначала я задам несколько вопросов своему подписчику и посмотрим, на что способен их двигатель. Перед началом поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Так, ну давайте я задам парочку вопросов. Первый вопрос, что это такое? Это летающая установка, которая работает на кольцевых магнитных двигателях сервотипа. Сервотип выступает как колесо, а магниты работают на кольце. Как это называется? Это называется гибрид кольцового двигателя и установки магну. Ну или если покороче гибрид. Сколько времени вам понадобилось, чтобы это построить? Мы это строили один день, потому что у нас уже было все готово, и постройка была довольно легкой. У моего, так сказать, товарища в команде, который помогал мне строить, точнее, у него был свой аппарат. Он работал только на вот таких вот двигателях. И я подумал, стоит ли сделать гибрид, ну то есть совмещение двух двигателей, которые будут работать на колесе и на кольцевых двигателях. И получилось вот это. Вы сами придумали, кто автор этой постройки? Автор постройки этот я и мой друг, а сами этому строили, потому что на ютубе я не нашел. какие-то есть там, типа, самые стабильные леталки, которые почти совсем нестабильные. Но на самом деле они их называют так. А, так что у нас пока самая стабильная. Мы с другом, как раз я рассказывал, то, что мы его вместе создавали. Он создал кольцо двигателя, а я создал сервотип. Сейчас время туториала. Так, давай. Ну, то он, -то он в принципе, просто. Да, вот здесь, Нача... сзади. У нас много да, давай. Так. Ставим три забора, потом Забор. титановый блок и по одному плоскому колесу спереди и сзади. Потом убираем, вот эти вот поручни, они могут потом помешать. После этого делаешь небольшую сидуху из вот таких вот, куда будешь устанавливать. Либо ты можешь где-то сзади, но это уже пожелание, но я делаю в центре всегда. Так, дальше нужно установить на 5 блоков ну чтобы получилось 10 если расширять. именно нужно получается вот это да? ну, добиться параметра 10 ну это мне просто цифры да? Да. 10 2 2 вот так и вот должно получиться да я понял раз два три 4. 4 деления в каждую сторону или два блока в каждую сторону вот так вот должно получиться чтобы получилось кольцо. Это особенность как раз двигателя. Получилось так, кольцо. А ты сколько там намасштабировала на этой палочке? Вот так должно получиться. Вот, вот на этой 8. 2, 2, 8. <laughs> Смешная история. Так, и теперь здесь ставлю блок, да? Да. Надо, надо наружу. И теперь вот по центру ставишь вот это вот сервоприводы Да, сироплевы. Именно по Ставим центру. Блок. Да, по центру. Здесь как раз три блока ровно получается. Так, шаг перемещения у меня на 0.5 стоит. У него менять не надо. Ставишь магнит обязательно на определенном расстоянии. Я тебя сейчас расскажу. блок? Один поставил или да, один, один. Так, ладно. Теперь так вот, палку а, палку. вот тут, вот. именно вот тут, вот. это очень важно, потому что это зависит от силы магнита. Так, теперь... Вот, смотри, вот так, да? Да, вот так. Что белая штучка выходила. Да, белая штучка выходила. Все готово. Так. Теперь то, что она... Ставишь 0,5. Поставь му 0,5 и делаешь вот такую вот палочку. Какую палочку? А. Она может получиться чуть, чуть неровный, но это не столь важно забор Главное, да. Она может чуть-чуть получиться неровной но это ничего страшного. Все, готово. Так, ставишь снова вот тут. Вот. Раз, два, раз, два. Здесь вперед на три. Три болка. Так. Бедный сландер. Так, ровно на третьем блоке. Чтобы... Сейчас я поставлю, вот там мне чуть не так получается. третьем седьмой деление. 0,5. А если не получается? Так, ты поставил? Вот здесь, смотри, я поставил. Когда ты удаляешь, у тебя должно быть так, чтобы чуть-чуть вообще... Сейчас, удали магнит, я проверю. Удали магнит, я проверю. Не надо, я потом его опять ставлю. Так. Ладно, Смотри, раздели. Так, сейчас проверю. Да, у тебя все правильно. Ставь вот на этом Стояла месте. Стояла правильно. Так, и последняя сейчас будет деталь. Это Пружинки пружина. Взять. Да, пружина. я угадал? Надо их стать от металлического бока. Вот этого. Да. Так, вот так. И да. будет закончено. Все. Теперь кресло пилота. Да, и кресло пилота. И чтобы ничего, сервоприводы отключаешь. Ага, и оставляем, ставим... а, И колеса да. тоже отключаем. И колеса тоже. Оставляем только магниты. Не получать все. Сейчас будет тест. Стоп, а вот там какое-то дерево еще стоит? А, а. подожди, я забыл кое-что еще. Точно. Дополнительные пружинки это, чтобы боль лучше была. Да. Ага, забыл. Берешь любую палочку. Ставишь 45. Так, поворачиваешь так, чтобы было... Ставишь его дважды. Да, у тебя правильно. И ставь пружину на нижнем. Получилось? Давайте я покажу. Вот так. Я сейчас с другой стороны то же самое сделаю. Ну, я пока построю, ты увидишь. Так, у меня здесь надо сейчас пружинки поставить. Да, должно быть пружина на, нижней, на нижнем стержне Вот на этом вот. вот то был маленький шип, который почти был на середине. почти Все сделал. Да, все правильно. Сохраняем а, частенько, Теперь, а то... теперь, теперь, теперь делай бортики. Если, если хочешь, можешь сделать бортики. Но это не обязательно. Так, Я его вот ну... для красоты делал. Так, все готово. А ты вот это бортики говоришь? Ой, да, что вот это? какой-то. Ну, кстати, нижние бортики я еще забыл. Молодец. И должно получиться вот такой вот результат. максимально стабильно уже на этот раз точно. На этот раз это самая наша лучшая погода. Так, вс. О, вот Правильно? сейчас у меня нормально работает, в первый раз. Смотри, а... разгоняешься а, вверх. Сначала вверх задираешь и... нос, а потом вниз, чтобы разогнаться. А, ну я понял. Или боком. Так будет быстрей. Я, я уже бил то могу пройти на этом. Так, сейчас я лечу. Я И главное, он посадку гладко делает. То, что mm -hmm. надо. Осторожно, он набирает скорость. На этом наше да. видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Делаем ресет. Делаем ресет. Не берем сокровища. Смотрим, не берем. Не берем Скажи, сокровища.